Mitsubishi Outlander 2018 года мы разыграем бесплатное ТО, убрать все старое оборудование, поставить новое. Полное отсутствие запаха, то, что и нужно было клиенту. Я вас приветствую на канале Pride PrideGaz. Коротко, кто и что мы, это кто не в курсе. Мы более 15 лет занимаемся ГБО, продажами, установками. У нас более 30 сервисов по всей территории Украины. Но сегодня не об этом. Друзья, всем привет вы на канале Pride, и сегодня у нас реальная история американца это mitsubishi outlander 2018 года нашего клиента который ездил на четвертом поколении но почему-то он решил его демонтировать на то были причины он об этом расскажет досмотрите да до конца мы разыграем бесплатное то смотрим погнали Mitsubishi Outlander Качественный японский внедорожник Кроссовер, выпускаемый в Японии начиная с 2001 года Изначально автомобиль носил название Mitsubishi Airtrack И рассматривался как бюджетная модель начальное название выражало стремление к свободе и возможность беспрепятственно перемещаться на дальние расстояния в дальнейшем Создатели переименовали свое детище в Outlander, как бы показывая стремление к приключению и достижению неизведанных земель. Японский внедорожник успешно испытал несколько перевыпусков и до сих пор находится в серийном производстве. По результатам тест-драйвов, которые были осуществлены на Outlander, который подвергся рестайлингу, можно учесть следующие преимущества. Автомобиль значительно улучшил собственную управляемость и шумоизоляцию. Независимая подвеска позволяет практически не чувствовать толчков на бездорожье. Жесткая подвеска до рестайлинга позволяла не ощущать сильных толчков, на пересеченной местности улучшилась экономичность потребления горючего в городских условиях По оценкам журналистов Outlander на данный момент является одним из наиболее передовых и комфортных внедорожников Который после нескольких доработок улучшил многие конструктивные особенности Так улучшился внешний вид передней части, получивший X-образную форму и утративший невнятный вид предшественника Изготовители добавили автомобилю внешнего блеска, хромированных деталей и пластика Слегка увеличили салон и рабочий объем багажника а также снабдили японца 18-дюймовыми литыми дисками. Также в обновленной версии автомобиль уменьшил время разгона, что, по мнению журналистов, ведущих изданий является вполне достойным шагом вперед. Среди изменений внешнего вида отмечается потрясающий внешний вид фар. Outlander – правильный выбор в пользу практичности и широкого функционала без загромождений лишними деталями. Итак, мы решили спросить владельца Mitsubishi, да, Почему он решил демонтировать четвертое поколение и установить ГБО шестого поколения жидких прысков? Я купил машину уже с готовым ГБО, покатался полгода, в салоне начал стоять такой жуткий запах газа. Угу. Начал выяснять вообще в чем дело, поехал на СТО, часто катался, проблема все равно не решалась. Угу. Вот, поэтому... Поспрашивал у знакомых, посоветовали вас Приехал Да, и мы решили просто Артему предложить кардинальное решение данного вопроса Убрать все старое оборудование Поставить новое ГБО 6 поколения Посмотрим, покатаюсь, посмотрю ГБО в Виале там, ну, нету врезки тосольной Нету шлангов, нету редуктора Соответственно, нету причины Тем более, по факту выяснилось, что там под капотом стояла сборная солянка Ну нахер Отец. И стоял вопрос, ну все равно нужно было это все демонтировать. Да, и ставить что-то другое. газ для атмосферного двигателя в чем его основные преимущества для конечного потребителя то что вы получаете систему э, на 99 процентов похожую на бензиновую систему есть насос который дает постоянное давление в системе нам не нужно париться по поводу держит редуктор или нет это давление, оно здесь постоянное, оно стабильное, и по этому поводу не нужно вообще волноваться. Огромное количество шлангов, которые просто отсутствуют в шестом поколении в жидком газе. Соответственно, у нас э, отпадает сразу утечка тосола, утечка запаха. Эти проблемы в этой системе просто отсутствуют. Системы жидкого впрыска шестого поколения дают существенное преимущество по экономии. Минимум плюс 5% от бензина, то есть вы можете рассчитывать на то, что ваш автомобиль будет один к одному работать на газу. Не забывайте про то, что в зимнее время года автомобили на четвертом поколении тратят в среднем от 5 до 15 минут на прогрев. Это время автомобиль работает на бензине. В системах с жидким прыском автомобиль переходит практически сразу на газ, и вы начинаете получать экономию от езды на этой системе. Into Итак, подписчики, для вас. Я хочу сделать небольшой конкурс. Wow. Кто, во-первых, досмотрел видео до конца, что нужно, я разыграю бесплатное то на нашем сервисе. Цена вопроса 600 гривен. То нужно для того, чтобы выиграть, нужно написать комментарий под видео, желательно интересный, и естественно быть подписчиком нашего YouTube канала. И потом случайным образом в следующем видео я выберу одного победителя, кто получит бесплатное то. Что я еще хочу? добавить насчет мировой гарантии гбовиале у нас сейчас много автолюбителей которые ездят по делам или отдыхают по европе в каждом городе крупном европы германия голландия франция италия есть официальный представитель Виале, я вам скажу, что украинская наша гарантия на ГБО Виале. Вы без проблем можете обратиться к такому же представителю в Европе, если у вас будет какой-то вопрос, и вы можете эти вопросы wow. решить. Это единственный производитель в мире, у которого на сейчас есть такая опция. Это мировая гарантия по ГБО. Мы дали встречное предложение этому клиенту по системе Viale жидкий впрыск, который отсутствует напрочь шланги, и, естественно, эта проблема закрывается. Мы рассказали про систему, мы рассказали про то, какие преимущества она имеет по сравнению с четвертым поколением, и полное отсутствие запаха, то, что и нужно было клиенту. Мы сделаем второй выпуск через какое-то время, где реально хозяин автомобиля поделится с вами своим опытом эксплуатации. Мы сделаем тест-драйв, замеряем расход, посмотрим динамики, ну и вы знаете, что делать. Жмем колокольчик, пишем комменты, подписываемся на наш канал. Всем пока!